Гороскоп тремя словами. Я, Рома, гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Телец. Телец. Снизойди. Напиши. Первым. Овен. Овен. Овен. Не умничай. Пожалуйста. Водолей. Водолей. Водолей. Водолей. Классно. Выглядишь. Вау! Лев. Лев! Лев! Жди сюрприза! Сучка! Дева! Дева! Лева. Ну! Ты! Тряпка! Весы! С Весы! Хочешь денег? Опля! Скорпион! Скорпион. Попроси прощения! Впервые! Стрелец! Оставайся собой! Дурачком. Рак. Рак. Рак. Оставайся собой. Богом. Близнецы. Близнецы. На неделе поумнеете. Рыбы, рыбы, рыбы. Адекватнее. Адекватнее. Адек. Ну вы поняли шутку. Козирок. Козирок. Козирок. Не грусти. обаяшка. Пишите побольше комментов я вас нарисую, подписывайтесь на канал, всем удачный, пока!